Добрый день, господа! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Поговорим об изменениях в законы о национальной полиции. Ну, в закон. Я не буду брать закон о дисциплинарном статуте национальной полиции Украины, чтобы отнимать, не отнимать ваше драгоценное время. Ссылку на закон я оставлю в описании к видео. Он уже с 1 мая действует. Вот, я немножко выждал паузу. И сейчас расскажем по порядку то, на что я обратил внимание и со свое видение тех изменений, которые уже приняли дам комментарий как-то так. то есть будет немножко по таймингу видео минут на 15 наверное поэтому должно быть полезным. Вот, я не буду там на каждом пункте останавливаться и рассказывать. Это, я же говорю, можете сделать самостоятельно. Давайте то, что конкретно мне, мне стало интересным. Ну, вот первое, да. Дополняю таким вот пунктом. Привлечение для проведения исполнительных действий полицейских осуществляется по мотивированному постановлению исполнителя, которое направляется руководителю территориального органа полиции. То есть, например, проходят исполнительные какие-то действия, да? вы забираете что-то у должника или, например, наоборот, пришли к вам как к должнику и что-то забирать то тогда исполнительная служба исполняет решение суда, вот, и, и они в своей деятельности могли раньше привлекать этих полицейских для выполнения этих функций, ну, то есть охрана общественного порядка, фиксация там правонарушений, ну, и всякое бывает, да, то есть вместе с полицейскими, да, ну, для, для устрашения, например. Вот. Так вот, отказать раньше могли только в случае, если привлечение полиции для проведения исполнительных действий только с учетом численности этого территориального органа, да, то есть полиции. И если они там заняты, Нарушением, вернее, охраны общественного порядка, массовых да, то есть заворушек, там, митинги охраняют и так далее. Или масштабных аварий и, и других масштабных чрезвычайных ситуаций ликвидации. То есть не хватало людей. То теперь добавили, что просто во время военного режима, сейчас действия режима военного положения, вот. Ну, тут формулировки такие, они не точные, но ну, сама суть, что да, в данный момент в режиме военного положения могут э, этим исполнителям отказывать в этом. Естественно, если вы э, взыскатель, да, то понятно, что это немного не в вашу пользу. Вот. Ну, и естественно, какие-то действия проводятся там, где нужна полиция, то сейчас ну, формально... Есть основания ее не давать руководителю этого территориального органа полиции, который находится, ну, обслуживает определенную территорию. Вот такая вот история. Ну, эпидемии, аварии добавили, чрезвычайные ситуации, но ну, они и были. Вот, и небеспечных подей, то есть опасных действий, событий. Что угодно можно Ну, много, конечно, можно Под эти события под, подстроить да То есть, как-то так Правоохранительная служба Старается меньше появляться На службе, грубо говоря да? То есть, руководство Уже будет там в ручном режиме решать Следующее Это вот вообще фишка Смотрите, добавили Осуществление осуществ... Раньше не было этого Осуществление конвоирования лиц, задержанных по подозрению в совершении уголовного правонарушения, взятых под стражу, обвиняемых или осужденных к лишению свободы, а также охраняют их в зале суда. Поняли, в чем прикол? Этого не было, это добавили. То есть, раньше всех, кого конвоировали... Задерживали, охраняли в зале суда. То есть не было законом определено конкретной службы. Понимаете? И уполномочить это делать у полиции, у них там своя какая-то конвойная служба, не было, в законе этого не было. Идем дальше. Что касается перечня местных общих судов, соответствующих установ учреждений предварительного содержания, кроме галфахт и изолятора временного содержания, до которых полиция осуществляет конвоирование таких лиц, определяется министром внутренних дел Украины. Не министерством. Тут много сейчас поисправляли, раньше было министром, а теперь они переделали на министерство. Теперь тут ну, министром определяется. Не знаю, есть ли этот порядок, но сам факт, что вы можете понять, что если конвоировали до 1 мая 2022 года, с 2015 года, раньше это били, милиция была, то есть с момента вступления в силу закона, он там частями вступал, закона Украины о национальной полиции, до момента вот этих изменений, не было ни у кого полномочий, согласно закона, проводить конвоирование. Все, запомнить, это факт, этот факт был установлен не только вот, ну я вам говорю, это целая служба, есть такой э, уполномоченный, Верховная Рада Украины по правам человека постоянно писали замечания о том, что нужно это внести, законопроект, закон и так далее, чтобы ну, было к кому предъявлять претензии. А так по сути, люди незаконно всех конвоировали. Потому что полномочий не было. Статья 19 Конституции, да, что у нас обязывает, все органы государственной власти и органы местного самоуправления. Ну, вот полиция к ним относится, к органам государственной власти. Действовать только в рамках закона и Конституции, полномочия свои выполнять, но их не было. Еще раз. Следующее, 38 пункт. В случаях, предусмотренных законом, содержит в изоляторах временного содержания лиц, задержанных за совершение уголовных или административных правонарушений, лиц, относительно которых выбрана обеспечительная мера применения, содержания подвода. Стражей лиц, подданных административному аресту, а также обвиняемых и осужденных. Этого тоже не было. Вот что добавили: нет такого. То есть, они люди все содержались. Административные аресты, СИЗО и так далее. В изоляторах в этих временного содержания были, содержались незаконно. Факт. Это факт. Что еще, что еще добавить? Если это внесли вот только э, сейчас, то этого не было. А значит до этого момента это было все незаконно. Мотайте на ус. Как государство работает. Так, э, осуществляет сбор биометрических данных у лиц, в том числе путем дактилоскопирования. То есть брали отпечатки пальцев и хранили их в базе незаконно. То есть это было у полиции. Закон о милиции, да, вот, раньше не у полиции, а у милиции. Эти полномочия были у милиции. Потом, когда кто-то писал закон о национальной полиции, просто забыл кучу полномочий, просто потерял их. Там они, конечно, не все были, некоторая часть была там наказами и так далее, но не было, понимаете, такого права. Осуществлять административный э, насмотр, да, соответствие закону. Тоже нет такого полномочия, не было. Статья 25. Полномочия полиции в сфере информационно-аналитического обеспечения. Полиция осуществляет информационно-аналитическую деятельность исключительно для реализации своих полномочий определенных законам. И вот тут мы э, всем знаменитый армор, которого нет никакого нормативного акта, но они все сразу раз, человек иди сюда, пробивают всю эту информацию про человека в этом арморе. Но у них не было этих арморов. Сейчас они это все добавили, что полиция может создавать собственные реестры и базы банк, банки данных, необходимые для обеспечения деятельности полиции в сфере тарадада, ла-ла-ла-ла. То есть, понимаете, для своей деятельности, а также базы, которые формируются в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности в соответствии с законом информационно аналитические системы, в том числе межведомственные. Не было этого, армор был незаконный всегда. Вот вам, вот вам, понимаете, законодательство. То есть, все, что внесено до этого момента, незаконно сохранялось с нарушением закона о защите персональных данных и так далее и тому подобное. Вот такая история. Ну, более конкретно я не буду тут останавливаться. Также у них не было возможности фиксировать дорожно-транспортные происшествия, оформления которых отступят полицию, их э, последствий. То есть, они-то оформлять могли, но хранить информацию не могли, согласно закону. Абсурд, абсурд. Вот кто писал этот закон изначально? Странный, непонятно. Ш спешили, наверное. Ре реформа же была. Вот. Ну и вот опять же, при наполнении реестров, баз данных, определенных в пункте 7 части 1 этой статьи, полиция обеспечивает сбор, хранение, накопление мультимедийной информации, фото, видео, звукозаписи, биометрических данных, оцифрованный ваш фейс, вот, цифрованные отбытки пальцев, отпечатки пальцев и дактилокарты. Вот все теперь у них будет узаконено, как говорится. Вот. Хранение, накопление, использование и уничтожение методических данных осуществляется в порядке, установленном Министерством внутренних дел Украины. То есть, может быть такое, что еще этого порядка нет. С 1 мая такой закон вступил, поэтому жалуйтесь. Такие вот дела. Полиция имеет без... Непосредственный, оперативный, в том числе автоматизированный доступ к информации данных и информационных ресурсов других органов государственной власти при обязательном соблюдении закона Украины о защите персональных данных. То есть, по сути, им теперь могут давать любой доступ к реестрам, базам, люб, люб, ну, другие органы государственной власти. Пожалуйста, любой. Ну, это межведомственная работа, прежде всего, там, какие-то межведомственные наказы. Ну, такая работа будет проводиться. Скоро полицейский, я же говорю, одним пальцем, одной клавишей в базе по вашей фамилии сможет знать все. Такие вот дела. Ну, ДИА в помощь, как говорится. Так, что еще? о применении технических средств я тут выделил специализированного программного обеспечения добавили. Вот. Какое имелось ввиду специализированное программное обеспечение? Э -э ну, они тут сейчас пона начали вы выдумывать какие-то додатки свои. Может быть, это имелось ввиду. Там, сдай ворога, чи что-то, е ворог, кто ты, такая была еще там приблуда. Ну, в общем, э -э и тут себе полномочия, что они могут делать фото и видео Использовать фото и видеотехнику, в том числе технику, которая работает в автоматическом режиме, технические устройства и технические средства с выявлением и фиксацией правонарушений. То есть, подводят нас к тому, что это будет делаться в автоматическом режиме, то есть, камеры будут нас оцифровывать, сразу фиксировать правонарушения и так далее, и полиция будет иметь к ним доступ. Технические устройства, технические средства выявления радиоцин, ну это такое беспилотные летальные аппараты, специальные средства противодействия их применению могут использовать теперь. Вот. Специальные технические средства проверки на наличие состояния алкогольного опьянения. Не было, а проверяли. Вот такая вот история. Специальное программное обеспечение для осуществления аналитической обработки фото и видеоинформации, в том числе для установления лиц и номерных знаков транспортных средств. Вот о том, что я говорил. Биометрические данные будут собираться в базе. И, допустим, обычное видео берешь. И если у тебя есть, допустим, ну, к примеру, биометрический паспорт есть, там уже есть биометрическая цифровка биометрического лица. Я беру видео, например, где-то там с камер видеонаблюдения или у меня есть доступ. И специальная программа обрабатывает вот эти массы видео. Ну, ставлю задачу найти вот это фото в этом объеме видеофайлов или в этом объеме фото. И оно вот это вот в автоматическом режиме перебирает, ищет совпадения и потом выдает. Ну, новые технологии, да, как в фильмах. А эти камеры уже работают. Вот, пока в тестовом режиме. Но вот законодательство под эту тему протягивают. Вот. Ну, с учетом того, что у нас же военное положение, это необходимость. Поэтому, как бы э С одной стороны, вы свободные люди, да, а с другой стороны, вы, ваша свобода под особым контролем, под присмотром. От этого не спрячешься. Не будешь же в маски ходить. Хотя вот же был масочный режим. Но они, эти программы, и в маске определяют людей. Вот. Технически. Э Приборы и технические средства, предусмотренные пунктами 1 и 2 этой части, полиция может закреплять на в беспилотных летальных аппаратах, служебных транспортных средствах, суднах и других плавательных средствах. В том числе, без каллиографических схем, распознавательных знаков и надписей, которые... То есть, они могут это делать скрытно, то есть, вы не будете знать... Что это делает полиция То есть летит какой-то дрон Вот И что-то там снимает И ты не поймешь, это полиция или нет Ну, понятное дело, что Если ты простой гражданин, идешь там на прогулку Тебе как бы это не смущает Ну, дроны летают, ладно Но, если преступник Он сразу не поймет, что за ним могут следить Поэтому Ну, типа как превентивная мера может быть Ну, с другой стороны не знаю, мне это не сильно нравится С учетом того, что доступ ко всей этой информации У нас абсолютно не защищен Но хотя об этом здесь тут Есть немного тоже дополнений Полиция Может использовать информацию Полученную с помощью фото и видеотехники Технических устройств и технических средств Которая пребывает В чужом владении То есть, например, у меня установлена На офисе видеокамера Они могут прийти и использовать эту информацию в качестве доказательств, например, того, что там кто-то что-то сделал противоправное на улице, рядом, ну, в радиусе действия захвата камеры. Все. Не было этого. и моменты признавали эти доказательства недопустимыми и так далее. Ну, то есть, были вещи, да. Но, с другой стороны, видите, тут у них теперь появляется право требовать у вас эту информацию. Так что еще? Заходы, примус, то есть принуждение. В случае необходимости отражения нападения, которое именно угрожает жизни или здоровью полицейского или другого лица, а также устранение опасности в состоянии крайней необходимости, или при задержании лица, которое совершило правонарушение или совершает сопротивление полицейскому полицейский имеет право использовать подручные средства например стул то есть шарахнуть стулом и это будет законно или там еще чем-нибудь раньше только спецсредства да, там народ и рукопаш, приемы рукопашного боя наручники дубинка все тайзеры еще пока не в законе но я думаю до этого тоже скоро время дойдет так не очень хорошая информация для полицейских. Это мы говорили о правах человека. А теперь вот, ну, я имею в виду человека, не, не, не при приобщенного к системе. То есть не в системе. А теперь вот о полицейских. Тоже люди, да, ну вот к ним могут тоже применяться определенные меры на общество. А именно аттестация. Новая тема, которую могут проводить для определения просто соответствия занимаемому занимаемые должности. Этот порядок будет, э, сроки периодичности, порядок проведения аттестации, а также категории э, полицейских, которые подлежат аттестации, будут утверждаться Министерством внутренних дел. Но я уверен, что там будут лазейки для руководства, чтобы убирать неугод, неугодных полицейских. Те, которые еще там наорятся верным присяги, да, ну, реально, реально те, которые служат людям, народу. Ну, тут тем людям, которым они дают присягу. Единственный момент это то, что во время военного положения аттестация полицейских не будет проводиться. А, ну, я думаю, военное положение, вот мои самые скромные ожидания, это на, на 5 лет. Как-то так, я думаю. Ну, 2 точно. То есть, это не закончится в этом году. Вот. Ну, остальное там уже дисциплинарное, это я уже, если есть среди моих подписчиков э, полицейские, я вам советую почитать. Тут очень много нового добавилось, может быть отдельно запишу как-нибудь видео, ну и так уже 20 минут это видео заняло. Поэтому вот, ребята, видите, сколько нового, чего не было, вот, все это было незаконно однозначно с точки зрения и Конституции, статьи 19, и закона на национальной полиции, таких полномочий у полиции не было. Но они это делали. И продолжают делать, как ни в чем не бывало. И никто, ни один полицейский не понес наказание, допустим, за то, что он конвоировал кого-то. да То есть все это воспринимали как будто, ну так, ах, это что-то должен делать. А если бы сказали, а некому конвоировать? В законе никого не назначил закон, не, вы, не определил, что это полиция должна делать. А почему это не делают, я не знаю, дворники? Адвокаты своих клиентов в тюрьму такой, ну поехали на такси. То есть это было не определено. Вот содержались незаконно и так далее, использовались реестры Армора незаконно. Ну вот так. Если было полезно это видео вам, а я думаю, что многие об этом не знали. Конечно, я буду рад любому лайку. Отдельное спасибо вам за подписку. Много интересного я еще буду рассказывать. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всего доброго.